Привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео нас на обзорчике метания Games. В общем, довольно таки крутой проект, потому что он уже действующий, уже работает определенные моменты. То есть, ну, по крайней мере, эти игры уже точно есть и все здесь хорошо. В общем, давайте рассмотрим, что у нас здесь вкратце. Потому что как бы сейчас проекты в принципе друг на друга похожи. Но тем не менее, здесь уже много чего сделано и много чего работает. Здесь у нас а, имеются две игры. Потом здесь NFT-шти, точно так же, как в принципе везде. Только мне вот почему этот проект выбрал, потому что здесь уже а, получается, уже есть рабочие игры. Это у нас не метавселенная, но, по крайней мере, на Android игры эти уже тулить можно. Соответственно, потом качаться там и тому подобное. То есть вы сами понимаете, да. По Тихом NFT и NFT-хи тоже уже есть. Они есть на OpenSea. Так что с этим все у нас хорошо. А, также, ну опять, это следить за новостями. Неплохие стратегические партнеры у них там имеются. Как вы можете наблюдать. А, аэродропы. Это, как по мне, без этого проект жить просто не может. А, и, как бы, в принципе, пока на этом все. Телеграмма у нас здесь хватает. Есть русскоязычные комьюнити. Так что можете присоединиться, в какой вам будет удобно. Соответственно, новости социальных сетей. Сразу же интегрироваться в Discord, чат и тому подобное. А по партнерам, то есть вы можете наблюдать сами, какие партнеры. Довольно-таки сделано неплохо. Даже хотя бы взять тот же сайт, он более-менее выглядит красочно, не просто там, как обычно, там одна страничка и все, на этом все закончилось. Marketplace. В Marketplace тут можно, они там разные, эпик, легендари, NFT у них. можно все нажать, посмотреть, открыть свою пенсию, Будем смотреть потом, какие NFT есть. И, в принципе, можно любую, как говорится, прикупить. А, по играм у нас два варианта игры. А, Mwar и NGalaxy. Что одна, что вторая игра, как говорится, рабочие Все здесь хорошо. Так что по играм уже сдвиг есть. Это не то, что все многие обещают сделать когда-то в будущем, либо метавселенную, либо еще что-то. И не менее, ничего нет. И здесь уже как бы есть все. А, так, ну это будет, я вам отправлю ссылочку, чтобы вы могли наблюдать, полноценно прочитать, изучить все, что вам интересно по данному проекту. Хоть от белой бумаги, там заканчиваем мы каждой ссылкой. А, вот то, о чем я говорил. Игры есть. Можно зайти и скачать. Кстати, пока на iOS я еще не увидел этих игр, но тем не менее надеюсь, что скоро появится. А, вторая игра. Все точно так же. То есть, в принципе, простые игры, но они работают. По движением по курсам у нас сейчас монетка стоит 1 цент. А, как говорится, очень-очень дешево. Я бы такую бы сейчас прикупил бы эту монетку. И наблюдал бы за тем, как. Она хотя бы даст 10 иксов, и было бы вообще все замечательно. там Торгуется PancakeSwap, Покоин, можно зайти посмотреть. В общем, как-то так. Russian Community имеется, Discord. Так что в любую социальную сеть залетаем и следим за новостями. В общем, ребята, на этом у меня все. Давайте подобьем итог. Напишите в комментариях, какие у вас есть интересующие вопросы, что вообще думаете по поводу данного проекта. А на этом у меня все, так что всем удачи, всем профита, всем пока.